Все, десяточки, всем спасибо. Ну что, возвращаемся к нашим прогнозам. Давно у нас как-то их не было. И э, пора возобновить наши прогнозы. Дорогие друзья, э, ну вы уже знаете, да, что месяц у нас с вами, э, наконец-то пришел летний, несмотря на то, что на нашей территории еще весна, ну по нашему календарю, по нашему мировоззрению, скажем так у китайцев э, уже пришел первый летний месяц первый месяц месяц змеи эм, так да вспомнил что у меня еще тут есть дополнительные слайды для тех кто меня видит первый раз меня зовут пугачева наталья э, и для тех кто опять же первый раз попал на наши прогнозы вам нужно зайти на наш сайт это ком И найти. Сейчас я включу, включу, включу вам карандашик и нарисую. Значит, нужно зайти на ком сайт. Ну, может, сейчас кто-нибудь из модераторов даже ссылочку вам скинет, если кто-то меня слышит. Да. Вот, да, вот Елена Толстоврова, сейчас скинет ссылочку. И нужно зайти и найти там калькулятор, калькулятор бадзи, называется. Вы заходите, заполняете вот эту форму, нажимаете на кнопочку расчет, и у вас э, все, что о чем мы будем сегодня говорить, это вас должна интересовать вот, вот именно это место. Оно называется столпы судьбы. не хватает. Готовилась, готовилась и все равно не приготовилась так, побольше на себя света сейчас, да, поверну так вот, значит, что вам, что для вас должно быть сейчас вот сейчас как раз Елена Толстоброва вам сбрасывает прям ссылочку на калькулятор Бадзик, кто будет смотреть в записи те могут э, вот найти как я сказала по адресу в интернете что вас должно интересовать вас должны интересовать э, земные ветви то есть здесь прямо вот можно прочитать там крыса обезьяна да? И вас должен должен интересовать как, как минимум один важный знак э, знак который в дне он называется господин личности и э, здесь, например, Янский огонь, то есть вы тоже можете прочитать, что же там у нас за господин такой личности. Вот здесь вы вот читаете. И мы от этого, собственно говоря, и будем отталкиваться, когда будем делать более личные прогнозы. Итак, друзья, сегодня мы с вами говорим про э, сначала про общую информацию. Общая информация это месяц деревянной змеи. Сезон лет открывается, как я уже сказала, месяцем змеи. Май в этом году очень красивый. Столб месяца имеет образ солнечного цветка. То есть у нас здесь солнце, аинское дерево – это образ цветка да, в астрологии. Такой солнечный цветок, на который хочется смотреть все время, смотреть, не отводить глаз. Пришел долгожданный огонь, и пусть он еще не проявил себя в полной мере, но в обществе будут присутствовать радостные, оптимистические настроения. Май всегда очень активный месяц. Почему? Как вы думаете, почему Май очень активный месяц? Напишите, кто знает. Хочется всегда хочется в дорогу ехать. Нет видео. Нажмите, нажмите на видео, будет видео. Кто знает, почему? Потому что лошадь Мая молодец, правильно. Потому что э, змея относится к, э, к звездам, к символическим звездам, к ветвям, в том числе еще не только к звездам, но и вообще к ветвям, которые называются путешествующий лошадь. И тигр в этом году тоже у нас относится к этим самым. Путешествующим или почтовым лошадям, да, я еще их называю. И это самые шумные, суетные такие знаки. И для нас, конечно, в этом году есть несколько месяцев, которые складывают огненные наказания, или которые просто хотя бы. Подкидывают нам этих еще энергии, даже если огненное наказание полностью не сложилось, но они каким-то образом нам еще подкидывают энергии э, вот этих бешеных энергий, которые и так принес тигр. И для нас такие самые ну, приятные месяцы. Нет, они приятные, но я бы вот сказала, самый суетливый. Давайте так скажем. Это был февраль. Ну, все все помню, что у нас было в феврале вот это у нас был февраль да когда было два тигра две почтовые лошади. это змея и а, особенно еще ну и также еще будет конечно вообще у нас почтовых лошадей четыре, а, но вот эти лошади змея тигр и обезьяны еще месяц обезьяны будет а, это те самые лошади которые складывают еще угни наказания то есть они еще помимо того что много суеты вносят они еще и вносят ну, определенную агрессию да? Определенно, если у человека еще эту карту зацепляет то еще и огненное наказание которое может зацепить и при нынешних обстоятельствах может даже очень негативно отразиться вот. итак змея убыстряет все наши действия чего то появляется желание сделать все быстро-быстро, почувствовать новые эмоции, отправиться на поиск приключений и перемен, но, но а, в том-то и дело, что в этом мае особо спешить нам не надо. Да? То есть у нас не тот код. В, в 2022 году, в году, май весьма противоречивый месяц, который, с одной стороны, несет динамику, как любой месяц желание ну, как и любой май месяц потому что это всегда путешествующая лошадь коллективные деятельности общение романтики а с другой стороны тормозит все начатые процессы переворачивают их значение почему здесь уже немножечко идет такая накладка еще и той астрологии которую мы все Хотим мы или не хотим, но все равно мы ее как-то слышим, знаем. Я сейчас говорю уже не про нашу восточную астрологию, китайскую метафизику, а мы говорим про западную астрологию. Да? Начинается ретроградный Меркурий, коридор Жанна, молодец. Да, запись будет, конечно. То есть начинается Меркурий, да, все, все верно, который даст вероятность ошибок, И любое ускорение может негативно сказаться на результате действия. Во-вторых, в мае продолжается коридор затмений, начиная, который начался еще в апреле. В это время появляется ощущение ускорения времени, событий, возможны резкие перемены в любом деле, на которые, за которые вы бы не взялись, и могут быть всякие странные неожиданности. Кто-то почувствует подавленность, неспособность реализовать планы надо быть предельно осторожным при обращении с техникой и транспортом ну, как это обычно в наш ретроградный Меркурий. Да? Ни в коем случае не, нельзя э, вестись на провокации, не делать поспешных выводов и категорических высказываний. Все это может привести к конфликтам и даже к травмам. Желание быть более красноречивым, обратить на себя внимание. И всегда даст тот эффект который вы ждете старайтесь побольше в себе старайтесь побороть в себе, извините, чистолюбие в мае это может стать серьезной проблемой вообще не чаще идите на компромиссии не спорьте по кустикам также не стоит слишком откровенничать особенно с малознакомыми людьми рассказывать о своих планах все это может вызвать неприятные слухи сплетни которые не лучшим образом скажется ваши репутации. Стоит быть предельно осторожным с юридическими делами, при взаимодействии с силовыми структурами и организациями защиты правопорядка, тоже обратите на это внимание, чтобы предотвратить неприятности. Читайте все, что подписываете. Не пропускайте текст с мелким шрифтом. Вы убедитесь, что на данный момент ваша голова светлая, вас ничего не отвлекает и способны спокойно рассуждать о данной теме. Не стоит ждать, какие изменения принесет вам время. Старайтесь работать наопережение, меняйте что-то самостоятельно в той сфере, где вам хочется изменить. Кто-то пойдет по дорожке корысти сменить свой имидж или просто поменяет прическу, обновит гардероб и будет выглядеть неузнаваемо. А у кого-то давно э, назрели изменения на работе и совершенно непонятно, что от этого можно ожидать. В этом случае стоит пересмотреть подход к своей профессиональной деятельности. Но ну, Не торопитесь сменить работу, дождитесь окончания ретроградного Меркурия. Э, на самом деле э, не так много плохого, несет нам Меркурий, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, если мы что-то можем с вами э, предотвратить, не начинать, то почему бы этого не сделать? Значит, есть одно предупреждение. Нам не стоит привносить в свою жизнь изменения под наплывом эмоций или на зло кому-то. Э, ничего хорошего от этого не получится. Но месяц прекрасен для того, чтобы завершить начатые дела и какие-то прошлые проекты. Для того, для этого надо помнить, что тенденция к ускорению не приведет к ожидаемому результату, стоит проявить выдержку и терпение. Для тех, кто учится, май подходит для подтягивания хвостов по учебе, закрепления ранее полученных знаний навыков. Но нужно сконцентрироваться на этом, не поддаваться на излишнюю импульсивность свойственную вот этому, вот этому времени начала лета и исключить поверхностное отношение к делу при желании поверитесь с тем с кем давно в ссоре май даст прекрасные возможности для этого только не переусердствуйте с выяснением отношений огромный плюс май – это то что в любом на деле у вас будет помощь. Стоит обратить внимание на окружающих женщин. То есть э, в мае лучше за помощью обращаться именно к женщинам. То есть, если нужна поддержка, рекомендации. Не, ну, понятно, что если больше никого нету, а есть один мужчина, то будем к нему обращаться. Но если у нас есть вариант, например, на работе, там вышестоящие нас люди, которые есть мужчина и есть женщина, то женщина вам принесут пользы больше. Да, добрый вечер. Дальше. Май всегда славится увеличивающимися романтическими знакомствами. Так будет в этом же году: стремление к любви и близости будет в приоритете у многих. Фазы купания располагает к романтике и флирту новые знакомства, окрасить жизнь яркими красками и могут даже привести к браку. Тут главное не принять желаемое за действительное. Не потерять те отношения, которые уже прошли проверку на прочность, которую уже у вас есть. Внимание людям, которые рождены в день или год собаки. То есть там я где, где вам говорила смотреть земные ветви. Вот если есть столб дня или столб года, где стоит собака, то эти люди станут невероятно привлекательными для противоположного пола. К ним приходит красный феникс, есть вероятность завязать новые романтические отношения или оживить уже существующие. Что касается талисмана на месяц май, то можно взять стрекозу. Сам по себе образ трикозы в китайской метафизике символизирует начало летнего сезона, приход тепла и солнца. Стрекоза представляет идеал чистоты, образ и характер, а вместе с тем изящество и легкость. И символизирует хрупкость, грацию, спасение души, ее бессмертие и возрождение. Вот такое вот отношение к стрекозам. Стрекозам в китайской метафизике я имею в виду стрекозам присуща беззаботность и игривость Значит, тем девушкам и женщинам кто заинтересован в привлечении романтического партнера стрекоза добавит красоты и грациозности не оставит она без внимания и уже сложившиеся пары так как умеет восстанавливать угасающие чувства если в мае вы решите оживить свои чувства или найти новые знакомства, то попросите у стрекозы удачи а также привлечь к вам как, как нам можно больше любви и нежности для этого что вам нужно будет сделать вы берете любые цветы любые живые или может можно взять начинающее э, расти какое-то растение цвести вернее вот и ставите в сектор юго-запад один кто не знает что такое юго-запад один вы точно также заходите на наш сайт npugacheva.com, только не в раздел калькуляторы, где я вам показывал, а раздел Расчеты. Нажимаете на него, там будет очень много всяких калькуляторов для расчетов, и в самом конце будет написано шаблон 24 горы. Вот вы там можете скачать этот шаблон и посмотреть видео, как им пользоваться, как он накладывается на ваше помещение и где потом найти, собственно говоря, нужную вам точку. Если в вашей карте уже есть земные ветви петуха, быка, то майская змея достроит комбинацию до треугольника металла. То есть если у вас есть петух и бык, в вашей жизни увеличится количество контактов в той области, которая у вас выражена металлом. Для этого вам нужно посмотреть на... Сейчас я покажу, куда Сейчас я покажу, куда для этого вам нужно будет посмотреть на вот эту систему Усин, знак Усин, и посмотреть на то место, которое занимает металл. То есть, если он стоит у вас на месте вашего же элемента, да, вот он вот здесь будет самый верх, то это будет говорить про друзей и конкурентов. Если, то есть их Число увеличивается, металл увеличивается, их количество увеличивается. Конечно, благоприятно, не неблагоприятно зависит от того, насколько вам благоприятен металл. Если у вас стоит там, где самовыражение, что у вас увеличится? Число действий. Если ваш металл стоит там, где богатство, что может увеличиваться? Деньги или работа. Там, где власть, что может увеличиться? Либо вы начнете вас повышать в должности, либо ну, для женщин могут быть мужчины. Для мужчин это могут быть начальства, да, которое тоже может увеличиваться. Например, вот, если металл стоит в ресурсе, то что у нас может что может увеличиться? Это могут быть, ну, во-первых, металл отвечает за наши знания, отвечает за наш комфорт отвечает в, ну, за нашу недвижимость, я не знаю, успеет ли недвижимость за, за, за один месяц вырасти. Ну, то есть нужно смотреть, где стоит металл. Это только, я сейчас, друзья, я сейчас говорю, только для тех, у кого есть бык уже и петух, и достраивается еще, приходит змея, достраивается металл, и этот металл может что-то принести. А как знать, полезен ли металл? Вот для этого нужно, конечно, приходить к нам учиться, Потому что полезность, неполезность любого элемента ⁇ это очень тонкий процесс. Вот, например, мы сейчас учились, и есть очень простые какие-то способы определения. Ну, на самом деле, те люди, которые изучают глубоко бадзы, они уже знают все подводные камни. Они даже знают, какой металл. То есть, вот петух, бык пришла змея какой у вас металл образуется или янский? потому что например для вас инский металл может быть полезным например вы инская э, вода и для инской воды инский металл является таким серебряным фильтром это его полезное божество а янский металл будет не полезен вот. поэтому ну сейчас вы пытаетесь каждый из вас попытаетесь взять для себя то что вы пока вот можете из этого прогноза взять но Просто и и пытайтесь увидеть те горизонты, которые открываются, если вы придете учиться. Так что приходите. У меня самовыражение, я заметила, как самовыражение приходит, так я всегда переезжаю на очередную новую съемную квартиру. Помните, я говорила, что самовыражение это действие. И ну как вариант может быть и такой, да. да. Как понять, увеличится деньги или работа, карта слабая? Нет, от этого здесь нужно смотреть все тоже по-другому. Нужно смотреть, опять же, какой у нас получается металл, иньский или янский, и смотреть, какие деньги увеличить, что он обозначает в вашей карте. Если, ну, вот при этом слияние будет иньский у нас металл, если ваш иньский металл обозначает э, легкие деньги, у нас они называются склонность к богатству. да Вот здесь, вот например, склонность к богатству. Если склонность к богатству обозначает индский металл, то увеличится деньги. А если стабильное богатство, то, скорее всего, работа. Стабильное богатство ⁇ это больше проработа. Вследствие этого могут и увеличиться деньги. Но, скорее всего, сначала работа. А, для индского огня... Ну, как будто бы деньги должны увеличиться. Но только вы поняли, да, я сейчас рассказываю вам про именно про слияние. Опять же, если это слияние у вас в карте есть, да, то есть у вас там есть уже петух и бык, да, то есть если нет, это как бы вас сейчас не, не трогает, вас сейчас будет трогать другие какие-то истории. Итак, у всех, у кого есть в карте базы, присутствует еще и земная ветвь свиньи месяц змеи может быть еще и вашим личным разрушителем вашим личным разрушителем э и тогда перемен вряд ли получится избежать то есть посмотрите есть ли у вас э -э, свинья и где она стоит если ваша свинья стоит в годовом столбе то изменения коснутся чего годовой столб отвечает за первое за здоровье второе за какую-то Большую геополитическую позицию, да? то есть, ну, может быть, не то, чтобы, знаете, за весь мир вокруг вас, ну, допустим, за там, ваш город, за вашу страну, за вашу, за вашу корпорацию, может быть. То есть, это какой-то большой большой социум, или за ваш род. То есть, вот здесь коснуться изменения. Да? Также будет предельно будь, будьте предельно внимательны, подписывая любые документы, проверяйте правильное составление договоров, читайте мелкие шрифты. В противном случае могут быть денежные потери. Если э, свинья стоит в месяце, то, скорее всего, коснется либо вашей карьеры, либо родителей, братьев, сестер, либо друзей. Какие-то перемены. Всегда зависит от полезности. Вот у меня есть свинья, она мне не очень полезна, когда приходит ко мне змея, для меня всегда хорошо. Ну, выталкивают... Э, хотя бы какую-то неполезную воду из карты, и мне лично всегда лучше. Поэтому лично разрушитель это не всегда страшно. Итак, если у вас свинья вне, то это что-то будет связано с домом брака, так что осторожнее к своим партнерам, если в часе с детьми или карьер Этого разрушителя не стоит бояться, ведь если у вас присутствует застой, например, в сфере в сфере жизни, которая выражена земной ветви свиньи, то пришедший месяц может стать как раз прорывом. Но если свинья вам полезна, и в этом жизненном аспекте все замечательно, то змея может внести в них раздор. Поэтому, по возможности, и провоцируйте конфликты, чтобы потом не пожалеть об этом. Особенно актуально, если вы родились в год или в день с свиней, которые являются либо металлической, либо земляной. То есть у вас вот прям такой знак должен быть. Наверху, да, или такой, или такой. Вам лучше вообще спокойно переждать этот месяц, не начинает новых дел, не инвестировать, не принимать каких-то серьезных решений, не экспериментировать с карьерой, не выпускать пар, то есть там не ругаться с начальством или подругами. Лучше проведите май в своем привычном ритме, отметьте в своем ежедневники даты 10 22 мая и 3 июня, июня эти дни сами по себе несут конфликтную энергию старайтесь не усугублять ее проявление в повседневной жизни энергия змеи это энергия активности и движения ведь змея это путешествующая лошадь Особ, особенную тягу к передвижением почувствуют люди рожденные в день кролика свиньи или козы обратите внимание то есть люди рожденные у вас в дне стоит кролик свинья или коза уехать захочется всем кому-то на дачу кому-то поближе к солнышку тем более продленные выходные на майские праздники этому могут способствовать внимание тем у кого есть в карте бадзы уже есть или приходят может быть от так то, то есть у вас уже есть обезьяна Хотя бы просто где-то обезьяна у вас стоит. А так ты или в карте. Обратили внимание, да, что у нас год тигра и месяц у нас змеи. То есть все, у кого есть хотя бы одна обезьяна в карте, у них что делать? Достраивается огненное наказ... наказание. Вот, Так что радоваться выходным, путешествиям или просто общению можно, но не спеша. Надо быть очень внимательным, предельно внимательным и приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей. Целый месяц вам необходимо проявлять осторожность, особенно быть крайне актуальным на транспорте, пристегивать ремни безопасности, не садиться за руль в эмоциональном возбуждении, избегать необдуманных действий в стрессовых ситуациях и быть подальше от мест военных действий, естественно. Ну и вообще каких-нибудь рискованных мероприятий. То есть, если у вас складывается огненное наказание, друзья, старайтесь все-таки куда-нибудь подальше ехать, не в, ну не в Крым, например. Ну мало ли, знаете, зацепит что-нибудь одного единственного человека а скорее всего ты будь человек с огненным наказанием да? так что будьте бдительны и внимательны весьма берегите себя совет лишь один нельзя спешить вообще мы боимся это путешествующие лошади мы боимся за аварии на дорогах то есть в простое обыкновенное мирное время это говорит об авариях на дорогах более того, у нас есть дни, которые увеличивают риск податься собственным эмоциям и как результат получить неприятности. Это дни все тех же земных ветвей, опять же, когда у нас что-то складывается, да? змея, обезьяна и тигр. То есть, например, у нас 7 мая у нас, смотрите, день обезьяны. Да еще и какой, металлической обезьяны да? А тут у нас еще и тигр уже и так есть, а тут у нас уже змея, даже если у вас ничего из этого нету в карте, вот вам, пожалуйста, целое огненное наказание, будьте поосторожнее Также на какие дни нужно обратить внимание? 13 мая, 16, 19, 25, 28, 31 я... июня, написала. Нет, мая, наверное, все-таки, да, там надо посмотреть что-то тут. 1 июня, да, да, да. 1 июня, да, да, да. Все, спасибо, Виктория, ага, подсказали. 1 июня, 1 июня, да. Я 1, друзья, обратите внимание. Ага. Да, надо не забывать, что в каждом дне есть часы, соответствующие этим земным ветвям. Угненное наказание может принести пожар. У меня на даче плохая проводка. Очень боюсь, может, может привести пожар. Слушайте, Юля. Так, сейчас подождите. У нас только вызвало. Сейчас я захожу на наш сайт. Сейчас я скажу, что я написала вам. Сейчас подождите. Расчет. В расчет мы заходим э, китайский календарь вот прямо на нашем калькуляторе и выбираем с вами какой там 31 мая. Сейчас посмотрим, что у нас. 31 мая. 1 июня. Да, друзья, 31 мая. Нет, это я все-таки ошиблась. С, с, с, датами ошибось. Да, это 31 мая, друзья, не 1 июня. Я посмотрела, да, по китайскому календарю. Извините, все-таки 31 мая. Да, да, да. Спасибо, Юля. Так, значит, на чем мы там с вами остановились? Не забывайте, что в каждом дне часе соответствующее этим земным ветвям, еще у нас может до складываться что-то. Да? То есть у вас, например, день обезьяны, ну, давайте не так скажем: у нас уже есть тигр, да, у нас есть месяц э, змеи, и у нас в каждый день, в каждый час с трех до пяти получается огненное наказание. Ну, то есть, понимаете, не надо, конечно, это огненное наказание во что-то такое возводить, вот, например, там пожар на даче, да. Ну, вот, кстати, у нас вот у Лены мог пироговый быть вчера пожар, или завчера. У нее там газ. И каким-то чудом, каким-то чудом не случился этот пожар, потому что хотя там газом пахло несколько дней. А вот я думаю, что если бы уже успели на месяц змеи, бы у нее эта авария произошла, то дом бы сгорел. Так что да, да-да, Лена подтверждает. Лена, тебе повезло, что еще месяц змеи не пришел, понимаешь, что огненное наказание не пришло. Вот. А с огненным наказанием, я думаю, ты бы не проскочила бы просто так там несколько дней газом пахло, траля-ля. Так что да, друзья, обращайте на это внимание. У меня на даче плохая проводка, боюсь, пишет Вера. Вообще счастливая. Значит, с плохой проводкой, но лучше бы тогда, вы знаете, либо до пятого, либо, я не знаю, вообще вот в этом году не очень какая-то хорошая история. Ну, в общем, вы как-то позаботитесь об этом, сделать новую проводку, купить огнетушители хотя бы, да, как вариант, не пользоваться проводкой. А если змея и обезьяны благородные? Это как бы, как я говорю, живут на разных этажах. Благородные есть, они приносят, они, знаете, символические, вообще, вообще символы в китайской астрологии, они так же, как и люди. Нету человека просто плохого, и нет человека просто хорошего. Да? там Любое какое-нибудь зло, мы можем любого там сумасшедшего злого человека выяснится, что у него там, я не знаю, он животных любит там, допустим, да, там, помогает бездомным кошкам. Вот. я к чему говорю, то же самое, вот то же самое и э, у нашей китайской метафизики. Каждый знак имеет все свои плюсы и минусы. Он может быть благородным, все может быть хорошо, он может вам помогать, давать хорошие советы подсказывать вам там что-то там такое какие-то хорошие действия чтобы вы делали но при этом огненное наказание может все равно сработать вот вот надежда пишет что проводка это не шутка заменить пока не поздно мне тоже кажется что если вы понимаете где уже тонко что ждать-то пока порвется когда можно это сделать прослушала про свинью в тактах нет уже уже сказали если что э, все будет опубликовано у нас на сайте почитайте, хорошо ну про так -то мы не говорили про свинью здесь у нас нету чтобы про каждый знак мы говорили просто свинья если она у вас в такте э, то она будет все равно с пришедшей э, змеей сталкиваться и у вас будут изменения но эти изменения у вас будут не с вами и вашей семье. Они будут где-то вовне но они могут вас вас коснуться все равно вот. смотрите здесь мы, смотрите из-за того что у нас все таки мы говорим про месячные энергии это не какая-то катастрофически ох какая энергия хотя хотя э, наказания наказание может даже сильно сработать а вот так чтобы знаете э, чтобы вот она столкнулась и я там все переломал руки-ноги потому что она столкнулась с моей семьей, ну слабоватая энергия так вот для тех кто родился в июне в месяц лошади в мае самое подходящее время для того чтобы посетить, посетить доктора ведь для них земная ветвь змеи символическая звезда небесный доктор значит вам обязательно поставить верный диагноз и назначат правильное лечение Какие бы внешние события не окружали нас в это время, не стоит забывать про аспект физического здоровья. Летом под угрозой сердца, кровяная система, старайтесь не перегружать, не нервничать не... и, конечно, распределяйте нагрузку равномерно. Лет – это время, когда янская энергия на пике своей активности время когда энергия инь энергия зимы до да, энергия хода она минимальна но совсем скоро распространение сил инь и ян поменяется и наша задача на лето во-первых накопить в своем организме как ни на можно больше янской энергии витамина d в том числе во-вторых сохранять, во сохранять и удерживать инскую энергию которая у нас все равно остается тогда баланс стихий будет гармоничный и здоровье будет сохраняться для этого в китайской метафизике есть очень простые советы но ну, как это всегда как это всегда бывает очень действенные да? то есть советы проверенные тысячами лет они они ну, просто абсолютно простейшие из китайской медицины так вот с мая по июль пока у нас очень сильная огонь огонь и огня у нас еще посмотрите у нас огонь очень сильно поддерживает год тигр как никто поддерживает сильно огонь да то есть поэтому даже для тех людей кому огонь полезен все равно надо быть очень осторожным а уж если он вам не полезет, то прям в 10 раз надо быть осторожным то есть что нам надо делать Простые советы больше бывают на свежем воздухе но не под солнечными лучами там лежать и пока там в уголек не превратился да? под открытыми солнечными лучами на сквозняках понятно тоже нельзя чаще купаться в прохладной воде контролировать но контролировать время купания и избегать переохлаждения ну то есть закаляться начинать, как это обычно все-таки летом совет да? контролировать и распределять физическую нагрузку чтобы не вызвать переутомление стараться больше отдыхать по возможности даже спать днем позже как вот в жарких странах, типа там Испании, да, у них там это сиеста. Они очень длинная для чего? Потому что в самую жару, в самый пик, чтобы люди могли поесть, поспать, какие-то силы, силу себе найти для того, чтобы дальше к вечеру продолжать рабочий день. Позже ложиться спать, раньше вставать. Но это имеется в виду не то, что давайте ложиться в три ночи, оставаться а 5 утра. Здесь имеется в виду, что Естественно, по сравнению с зимой в количество сна вроде как может сокращаться. Ну, то есть, если там нам зимой нужно было восемь или 9 часов, то здесь может вам 7 часов будет хватать. Здесь я как бы не врач судить не буду, просто говорю вот то, что китайцы советуют. А, значит, желательно отказаться на самую жару от посещения бань бан и саун, то есть еще больше огня не добавлять добавить свой ежедневный рацион продукты с горьким вкусом обязательно много зелени и овощей у зелени должно быть прям пучок каждый каждый прием пищи вот как хотите старайтесь не переусердствовать в ораторском искусстве лето это время когда Верное высказывание молчания золота. Не раздражайтесь, не выказывайте свой гнев, не выплескивайте негатив. Из своего рациона желательно исключить жирную пищу, сильно горячая, жареная, копченая ох, как же шашлыки, да. И быть аккуратнее с алкоголем. Почему алкоголь это огонь. То есть алкоголь, когда еще зимой, когда холодно, вроде он хоть как-то совместим с этими энергиями. Летом считается вообще никак. Горячие супы для тех, кто любит супы, я человек, который вообще без супа жить не может. Мне каждый день нужно обязательно суп, вот хоть как. Вот. И э, вот у китайцев считается, что тогда горячие супы не ешьте, а ешьте э, прохладные супы. И обожаю просто холодный свекольник. Не знаю, это, знаете, в Прибалтике очень многое готовят. Это прямо у них самое вкусное блюдо. И когда мы раньше отдыхали в Прибалтике, то я только вообще каждый день обязательно ела. Это типа окрошки, но она овощная. Вот вы видите здесь рецепт. Сейчас не буду на нем останавливаться. Если что, он будет, кто не знает, можете просто набрать в интернете и вам напишут, а можете у нас посмотреть потом на сайте. Вот, вон очень легко делается. Там главное этих куча овощей отварить на овощном отваре. Это вот я говорю, типа нашей окрошки, но он сто раз из более здоровых сочетаний продуктов и там, вот, всяких этих выражений. Так, знакомый родился в год обезьяны. Ему можно делать плановую операцию в мае или лучше перенести на июнь. Ну, я бы перенесла, Марин я бы перенесла я не буду судить может там как-то по карте надо посмотреть может прям карта вообще такая что прям ему в мае лучше всего делать но это маловероятно я бы точно не пошла при полном ульяным наказании. зачем если если есть возможность перенести, я бы перенесла. если в карте петух обезьяна змея наказание будет а какое должно быть наказание петух обезьяна змея а, змея с петухом у меня сливаются в металл Так, обезьяна тут причем? Смотрите, в любом случае, с кем бы у вас змея куда бы не сливалась, наказания работают по-другому, они неравноправны Вот когда есть наказание столкновения, они как бы из одной, как я из одного этажа, да, и они все живут наказание столкновения, они живут, например, на пятом этаже. На этом пятом этаже они могут драться, а потом все целоваться. Да? Вот. Они все живут на этом пятом этаже. Но, а, вот допустим, змея, она и выходит еще там в лифте, например, ездит, едет. Да? И на третьем этаже у нас живет земное наказание. Ой, земное, огненное в этом случае. Огненное наказание. И как только змея там... Проезжая третий этаж, к ней подсаживаются еще тигры с обезьяны. Независимо от того, что она на пятом этаже кого-то любит, с кем-то там стал, сталкивается, она вступает с ними в огненное наказание. Ну, вот чтобы вы понимали. То есть ничего не зависит. она На 125 этаже она является благородным. И когда она приезжает на 125 этаж, она для вашей карты все делает хорошее. Но, проезжая третий этаж, она все время будет делать вам плохое, потому что. Это разные ветки, они не все, нельзя все взять, собрать, и теперь у нас будет так. Так не получается. Ну, я же говорю, это как про людей, да? Мы можем там, я не знаю, ненавидеть там, там кого-то близкого, например, да, прям вот там гнобить там, например, с мужем ругаться и так далее. И все будут говорить, слушайте, какая гадкая женщина, просто она мужика в гроб свела, там, ну, например, условно. Например, там эта гадкая женщина, вот я говорю, там будет ходить и там кормить там кошек, собак, там, там, я не знаю, делать им приюты и так далее. Да? И вот скажи, человек плохой или хороший? А, изучала ли я китайский? Нет, Наталья, у меня, к сожалению, нет способностей. И это слишком для меня трудоемкий процесс вот, Так что нет, извините. Да, огненное наказание. А, значит, смотрите, я сейчас слайды не могу возвращать, друзья. Мне вообще нужно заканчивать. Я даже вам половину не рассказала, потому что за мной еще один идет э, спикер, э, один преподаватель нашей школы, который по фанширу вам должен рассказать. И как-то мне за ближайшие 10 минут нужно вам рассказать еще, еще очень много. Давайте я сейчас перестану пока отвечать на ваши вопросы. Иначе за мной Татьяна не выйдет, а она тоже много чего интересно Все, что вы пропустили, все будет на нашем сайте в виде статьи. Хорошо? Потом придете на сайт nbugačeol.com, посмотрите. Итак, для того чтобы месяц прошел лично для вас наименьшими потерями, а еще лучше, чтобы принес больше возможностей и, и реализованных планов, определитесь, каким божеством для вас является. Низкое дерево. В мае месяце делайте на этот акцент в своей личной жизни, работе, взаимоотношениях, старайтесь проявлять такие качества, которые соответствуют дереву. Это доброта, сострадание, милосердие, целеустремленность, стремление к саморазвитию, развитию, учитесь новому, находите новые пути преодоления, препятствий, креативность, гибкость во, во всем и в, во взаимоотношениях и в решении проблем, забота о близких. А живот. У вас все получится, все к чему вы стремитесь. То есть нужно посмотреть. Вот здесь мы смотрим, какой для вас господин дня, а здесь, каким божеством для вас является инское дерево и, собственно говоря, сама змея. Ну, сейчас я вам здесь вы сейчас просто можете посмотреть, а дальше я вам рассказываю. Итак, для людей дерево, дерево инского или янского. Май привычные уже приходят друзья. К иньскому дереву, к янскому это будут грабители. Все так же полезно проявлять дружелюбие, действовать открыто, но беречь свои деньги. Не зацикливайтесь на себе, не считайте себя всегда правым во всем, делитесь миром своими открытиями, продвигайтесь вперед, но при этом не ущемляйте интересы других и радуйтесь обычному общению. Разрешите окружающим иметь собственное мнение и поверьте в. Май в мае месяце оно будет очень продуктивным стоит прислушиваться и вы найдете для себя много чего интересного а майские друзья несколько отличаются от апрельских они более мобильные более деятельность с запасом креативных идей и нестандартных знаний они могут реализовать свои творческие планы помогут воплотить желание заявить о себе во все надо только не отвергать их помощь, не кичиться своими умениями, а прислушиваться к действ и действовать по их рекомендации. У, делей, у, у людей дерева инь, и инского янского дерева есть все шансы а, упрочить свое материальное положение, нужно лишь приложить усилия. В мае поощряется креативные идеи есть высокая вероятность их успешной реализации появится желание улучшить свою жизнь заняться собой окружающих себя окружить себя красивыми вещами для инского дерева наступает удачный и радостный месяц они очень любят змею и будет расцветать с каждым днем потому что это их полезный бог уверенность железнелюбие творческая активность друзья есть э, все составляющие успеха захочется устраивать праздники быть там главным героем захочется окружать себя дорогими вещами чтобы все окружающие замечали насколько вы великолепны и пропустите этот месяц для янского дерева также мая замечательное время э, очень подходит для получения новых знаний реализация своих творческих амбиций, для них приходит звезда академика. Но есть одно предупреждение – старайтесь держать под контролем свои аппетиты, есть вероятность располнить. Лучше пробуйте свои кулинарные таланты на близких и родных. Для Инского и янского огня май оказывается очень, окажет очень серьезную поддержку если карта слабая то на май и июнь необходимо запланировать все дела которые требуют вас твердости и решительности май это период получения новых знаний и общения с коллегами в общении с окружающими появится возможность проявить свои знания и блеснуть обаяния если вы запланированы запланировали кардинальные перемены своей жизни например менять работу вокруг круг общения найти увлечения или дополнительный доход, организовать свою личную жизнь, то у вас все получится. Основное правило, которое следует применить винам э -э, и динам в мае, несколько, притушить свои амбиции, не считать себя правым всегда и везде. Уверенность это хорошо, но все должно быть миру Особенно это касается людей, если у них и без того сильная карта, и без того они себя считают всегда правыми. У бина Придет месяц работы. Любое запланирование, запланированное действие, касающееся профессионального направления, будет успешным. Любое действие может принести деньги. Главное помнить о ретроградном Меркурии, не совершать необдуманных поступков, все свои действия, придавать анализу. Прислушиваться к чужому мнению, в противном случае излишняя сама самонадеянность может привести к обнулению всех благих начинаний. Для Дина также увеличится общение с коллегами начальством. Будут решения профессиональных задач, вполне вероятно, помощь от семьи или старших друзей нужно быть корректным терпеливым змея для инского огня это овечий нож ильские огни дин запомните это могут быть привести, привести к травмам этот месяц но это не только травмы ну и разрыв отношений на фоне таких вот возросших амбиций и для бинов, и для дина в мае нужно помнить об экономии и не вкладывать средства во что-то сомнительное, не исключены потери обман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 Совет от старшего товарища все равно будет вам очень и очень в помощь. Для ВУ, для Янской земли главным будет работа, достижения в профессиональном плане, карьерный рост, правильно выстроенные приоритеты, умение в нужный момент обратиться за поддержкой или задействовать свои знания, принесут дополнительные деньги. Если вы давно заинтересованы какой-то идеей или реализации собственного проекта, все давно рассчитали, перепроверили, то вперед, самое время. Для иньской для земли также прекрасен месяц для реализации, для реализации своих амбиций. Но следует действовать сообща, привлекая помощников или коллектив, не скрывать свои идеи от единомышленников. Очень важна моральная поддержка. Но есть предупреждение. Не стоит хвататься за все и сразу. Обозначьте для себя главное и сконцентрируйте свое внимание на этом. Змея для них точно так же, как и для динов, будет овечий нож, который несет который может принести малоприятные ситуации в общении могут быть травмы поэтому не стоит действовать по правилу победы любой ценой уважайте чужое мнение и включите в мае опцию терпения так что и для янской для женщин янской и инской земли вероятные перспективы знакомства возможно служебные романы существующих отношениях с пониманием отнеситесь к тому, что говорит супруг. Не отмахивайтесь и не разговаривайте с ним исключительно на рабочие моменты. Побольше внимания. Для людей инского янского металла май месяц, когда вероятность заработать деньги идет через карьерные достижения. Если вам предложат выйти во все во внеурочное время или взять в разработку, в разработку дополнительный проект, не спешите отказываться. В этом месяце увеличить, увеличение работы принесет гарантированный доход. Для гена будет важна репутация. Если вы озадачитесь этим моментом, то у вас получится э, укрепить авторитет в коллективе или э, занять высокую должность. Любые карьерные амбиции э, несущие увеличение дохода в мае доходов мая вам по плечу. Не упустите месяц можете а, проявить может проявиться желание участвовать в разных мероприятиях создать надежную команду и укрепить деловые отношения или начать воплощать разно какие-нибудь уже разноплановые разработанные проекты и все это приводит к вашему личностному росту а, вас В апреле, ну уже теперь в мае, да, будет небывалый запас энергии. Или с апреля, так скажем, не небывалый запас энергии. И за что вы не возьметесь, приведет к желаемому результату. То есть для... Итак, для синий история чуть другая. Энергии может быть маловато, денег хочется, но сил справиться... С поступающими предложениями будет не так много, однако, если сумеете организовать поддержку друзей или вышестоящих руководителей, то справитесь со всеми своими начинаниями, сможете проявить себя в рабочих моментах и приговорах с партнерами. Для синий в месяце могут быть удачно сложиться обстоятельства и возникнуть сотрудничество с целеустремленными людьми, которые принесут интересные идеи для это вдохновит вас и расслабленность для расслабленности уже не останется места и ваш авторитет конечно же повысится у мужчин май ожидается весьма бурная личная жизнь на волне удачи ген способен влюбиться и строить планы на будущее мужчинам син также не грозит скучать в одиночество. Вы будете в центре внимания и развлечения. Для людей воды, опять же, Рен или Кве, или Инский май, это период активных действий. Пришло самовыражение, производящее богатство. Вам захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на виду. И если вы станете развивать свои навыки, то это обязательно приведет к улучшению материального положения. Возможно увеличение работы, которое принесет и увеличит деньги. Но также могут быть незапланированные траты и сбывшие долги. В мае самым главным будет умение налаживать взаимоотношения с людьми, умение договариваться. Благодаря этому вы сможете донести свои мысли до собеседника и тем самым поспособствовать увеличению своих доходов рэн в мае захочется проявить себя таким образом чтобы его заметили он станет фонтанировать идеями которые способны принести ему дополнительные доходы надо крайне внимательно изучать каждую и не браться за возникшую спонтанность хорошее время чтобы заняться саморекламой показать все, на что вы способны, но в то же время вероятны и конфликты, недопонимания. следует быть более терпеливым, не провоцировать скандал и идти на компромиссы. В мае Ренам нужно научиться держать эмоции под контролем. Если у Рен возникнут мысли о вечном, о каких-то тайных знаниях, то стоит начать, например, с цигун, с йоги, и и не стоит вступать какие-то публичные дискуссии на тему, как оно должно быть, потому что вас могут и не понять. Вот к вы наоборот захочется быть инской, инской воде, захочется быть более уедин, больше захочется уединения, захочется больше времени уделять своему хобби, воплощать в жизнь желания красиво одеться, вкусно покушать, ходить в спа, общаться в каком-то небольшом между собой. Но вместе с тем появятся мысли о монетизации своих увлечений, найти дополнительный доход без потери, расплатиться с долгами и укрепить материальное положение. Тут главное, чтобы была конкретная цель и просчитаны пути ее реализации. Если у Рен и у КВ карта сильная, то все перечисленное будет вовпущено в жизнь без потери энтузиазма, желанием не останавливаться в дальнейшем, и они могут строить более грандиозные планы по поводу продвижения себя и увеличения дохода. А вот если карта слабая, то для того, чтобы месяц принес результаты, нужно заручиться поддержкой коллектива. Советами близких и как-то вообще обгрейдить свои знания. В мае и у Рен, и у Квей возрастет сексуальность, захочется больше время проводить в компании с противоположным полом, флиртовать или просто радоваться жизни. Правда, до серьезных отношений это не дойдет. Женщинам второй месяц, женщинам с этим знаком второй месяц будет думаться и хотеться детей. Так что, может быть, кто-то еще больше задумается о зачатии, а кто-то, там, я не знаю, вопрос обучения. А, значит, вот, я все-таки успела быстренько уложиться. У нас Я постараюсь еще вам поотвечать на вопросики, на ваши, но вы не расходитесь, потому что у нас еще впереди Татьяна с прогнозом по фен-шуй с, с вашими любимыми, многими любимыми летящими звездами. Так что. А я сейчас расскажу про согревание денежной звезды. Все очень просто, дорогие друзья. Вы берете маленькую свечку в нужное время в нужное место. Что такое нужное место? Я уже говорил. заходите на наш сайт enpugachev.com в раздел расчеты в расчетах находится шаблон 24 горы и смотрите, как накладывается шаблон. Находите нужное место. В мае нужное место для согревания денежной звезды. Денежная звезда? Вот что такое согревание денежной звезды? Для меня это как типа молитва о том, чтобы Вселенная тебя услышала и послала тебе деньги. Лучше знать, в каком варианте вы хотите эти деньги получить. Ну, то есть вы хотите, чтобы вам там зарплату увеличить, премию дали, чтобы ваш мужчина больше начал зарабатывать, или вы хотите, чтобы, чтобы, чтобы что там, я не знаю, каким образом, да, чтобы у вас там бизнес пошел. То есть желательно просить Вселенную. А, уже более конкретно, не просто вот хочу миллион рублей в месяц. Нет, как-то поконкретнее. Откуда он у вас должен взяться? Да? Например, я 200 сама зарабатываю, а 800 хочу, чтобы мне муж давал. Ну, как-то вселенной будет попонятней. Вообще, потянет муж или не потянет, да? вот, Поэтому, значит, что мы делаем? Мы греем с вами денежную звезду. То есть мы с этими самими мыслями, что я вот хочу зарабатывать 200, а вот муж пусть зарабатывает 800, и все мне отдает, да. И мы с вами подходим в нужное время, в нужный час, и, собственно говоря, какой нужный час. 13 мая мы можем выбрать любой из этих часов. Единственное, какой должен быть неиспользованный час, это час либо с 7 до 9, либо с 3 до 5. То есть либо час обезьяны, либо дракона. Но вы, может быть, там встали в 6 утра и зажгли свечку в кролике. Если вы ее зажгли, то пусть она там горит, сколько ей там надо догореть Но, естественно, свечку не оставляйте без присмотра. Помним, что у нас огненное на наказание. То есть свечку можно поставить, ну, такое большое блюдо, свечка маленькая, никуда она там не денется, ничего там не сгорит. Да? На это обращайте внимание. Кому не надо ставить? Это люди, которые рождены в год обезьяны вот а эти часы вот в эти часы в которые надо начинать ставить с той самой мыслью с молитвой так сказать внутренней за что бы вы хотели поставить также день подходит 17 мая все эти числа все эти даты все будет на сайте у нас висит так что ну, можете делать скриншоты можете запоминать можете потом на сайте посмотреть Кому не в какое время нельзя, и кому нельзя людям, которые родились в год крысы, тоже вот на это обращайте внимание. А, значит, сколько раз нужно греть звезду. То есть, вот так скажем, молиться Вселенной, чтобы она тебе должна. Неизвестно, точно так же, как и с молитвой, которую мы ходим там, ну, кто куда ходит, я не знаю, кто в храм, кто в мечеть, да, там. И приносит свои молитвы так вот кого-то вселенная слушает с первого раза и выполняет их желания, а то желание которого кого-то со 125 поэтому отзывы про согревание денежной звезды они очень разные кто-то говорит что два раза погрела и все вообще случилось говорит, Слушайте, я уже там типа там уже 22 раза погрел но мне так еще деньги не пришли это это разговор со вселенной мы ничего не можем от нее требовать вот, мы просто с точки зрения китайской метафизики, мы, нам даже никуда ходить не надо, нам нужно найти время, место, зажечь эту свечу и сформулировать для себя, что мы там хотим. Я в китайскую метафизику очень хорошо верю, потому что, ну, потому что это миллион раз доказывала, если ты делаешь правильно все, то результаты фантастические. Вот, поэтому не отмахиваемся, очень простейшее действие, другие школы рассчитывают вам за деньги, это дают. Вот еще 2 июня тоже дата. Вот мы вам даем бесплатно. Друзья, а... где самому находиться? Да хоть где. В этой, вот в этой как раз активации ничего не надо, кроме того, что нужно подумать, сформулировать это свое желание. Вот как разговор со Вселенной. Просто с точки зрения китайской метафизики Вселенная говорит, где нужно зажечь согревание денежной звезды, где нужно зажечь эту самую звезду, ой, эту самую свечу для того, чтобы до Вселенной быстрее дошли ваши желания. Я еще перевожу, там же в разделе расчеты, я еще перевожу на солнечные двух Кто-то переводит, кто-то не переводит, я перевожу, поэтому что для этого надо, сейчас скажу. В том же разделе расчета вы находите календарь солнечных двух часовок вводите свой город и видите вот у вас мы про кролика говорили там с 5 до 7 например для москвы кролик будет работать с 30 до 7 30 то есть зависимо от от вашего региона время еще может плавать попробуйте если вы все время грели без перевода в солнечное время попробуйте с переводом. дочь дин обезьяна в день свиньи месяц змеи видимо 31 егэ начинается может не сдать хотя отличница ну зачем вы Галин так то настраивайтесь Галина я не знаю я таким образом я не знаю видишь мне нужно брать карту все видеть и анализировать зачем вы так настраиваете что она не сдастся ну Но... почему нет она один ну да для одинов обезьяна это хорошая там дело все в том, что в огненном наказании там обезьяна, конечно, страдает. Ну что, конечно, не может быть не самая хорошая история, что нужно издавать ЕГЭ, а тут у нее огненное наказание. Но сейчас подождите, думаю, что можно сделать с этим огненным наказанием. С огненным наказанием. Подождите, свинья есть. Она родилась день свиньи. Ну, смотрите, дайте ей еще свинку с собой. Будем тигр отвлекать. Куда ее еще девать? Там уже есть свинка, ну, дайте в карман еще свинку. Пусть будет свинка. Пусть отвлекается свинка на тигр на свинку хоть немножко. Можно ли еще раз даты? Друзья, все даты. Вот, да, <с> да, да, да, да, свинья поможет сдать. Берите свинью и давайте, девочки, свинью. Слушайте, все даты будут у нас на а, сайте. Вся это будет в виде статьи все опубликовано. А, значит, друзья, я маленькую рекламную паузу сейчас сделаю и убегаю, потому что дальше по фэн-шуй Значит, смотрите, у нас с вами получается какая-то беспрецедентное предложение. Получилось. Сейчас я вам скину, значит, секрету супружеского дома. Сейчас объясню почему. Как как я обычно, как обычно я вам, так сейчас я пытаюсь, ага. значит, по ссылочке. Кто хотел бы присоединиться к секретам супружеского дома, это я уже начинаю делать небольшую рекламу на следующий учебный год. А, объясню, в чем уникальность секрет супружеского дома если если вы сейчас приходите по ссылке платите полторы полтора тысячи которые входит уже в стоимость этого курса просто курс по такой цене мы не предлагали никогда даже для наших Людей, которые приходили из курса в курс, здесь, наверное, сейчас есть такие люди, которые покупают секрет супружского дома и могут подтвердить, что даже для закрытых групп, для своих, где мы даем супер скидки, никогда такой цены не было. То есть, ну вот Я Лени предложила, Лена поддержала мою тему о том, что все школы резко начали поднимать с курсом доллара, почему-то они к доллару это все привязывают говорю, нам нужно пытаться все время курсы теперь делать мы не можем их конечно совсем опустить уже до, до того чтобы там, <смех> обесценивать эти знания но я хочу сказать что эти курсы они и так у нас были самые дешевые на рынке но мы хотим чтобы они стали еще, еще независимо от того как будет складываться положение дел у людей чтобы они могли себе позволить эти курсы для кого этот курс? Для тех, кто хочет видеть свою судьбу, судьбу любимого человека в области отношений, любви и детей. Это курс про того, как видеть в астрологии отношения, любовь и детей. В первую очередь, конечно же, этот курс для консультантов. Наша школа вообще готовит консультантов. Вторую очередь это для тех, кто мы там собрали два курса. Это курс по отношениям, партнерству, любви, где найти, как найти, какого найти. Плюс э, курс про детей, он был отдельным, ну, в общем, мы их соединили, потому что все равно все перетекали туда. И, в общем, теперь у нас все в одну можно так сказать. То есть, те, кто мечтает о детях или хочет консультировать, это тоже для вас курс. Для тех, кто э, желает выстроить долгож... такие долгосрочные партнерские отношения, для тех, кто хочет помочь себе и близким построить счастливую жизнь, вы можете перейти. Оплачивать вы будете вообще все в сентябре. Просто если вы сейчас переходите оплатить, ну, можете в течение там 7 дней, по-моему, Лена вам поставила, то есть это только для тех, кто в течение семи дней оплатит предоплату полторы тысячи. И дальше вы будете оплачивать уже в сентябре, в октябре, в ноябре мы, как всегда, дадим рассрочку. Вы можете сейчас перейти, почитать, Там я сейчас не буду долго на этом останавливаться. Вы можете перейти по ссылочке, почитать всю программу. То есть для всех людей, кому интересны взаимоотношения, Но вообще, вы знаете, никакая консультация без отношений не происходит. Все равно все спрашивают либо про того партнера, который есть, либо про того партнера, которого ждут. Где, как, когда и так далее. То есть, что вы будете знать в результате этого курса? Браки, разводы, измены, возвращение, так сказать, да? периоды наиболее привлекательности для противоположного пола, откуда придет человек, супруг, супруга, какой характер отношений будет в конкретной паре, какой тип отношений необходим тому или другому человеку, как часто это позволяет избегать разочарование и ссор. Ну то есть очень часто бывает, что люди сначала естественно встречаются, потом уже к астрологу идут, да? А что у меня с ним? А как у меня с ним? И э, астролог уже сразу может видеть и как бы заранее сказать, как, хоть, как вообще построить отношения. То есть кому-то, например, какие-то мужч... есть такой тип мужчин, э, которым нужно на первом свидании сказать, что ты хочешь детей. Все, ему больше ничего. Вот чтобы там дальше не было. Вот первый это путь к его сердцу это дети. Есть тех мужчин который может быть такой брутальный, интересный, но внутри карты у него заложено, что жена должна быть главной. И он вам может демонстрировать все, что угодно, но он сам же от вас уйдет, потому что ему будет не хватать то, что у него заложено в карте. Ему нужна умная управляющая женщина. А другому мужчине он может быть вот, казаться таким и слабаком и простаком. А на самом деле он будет там, тираном в семье никак по-другому. То есть вы можете выстроить, вы можете это, это видеть, ну, предвидеть. Да? То есть можно видеть, где и как найти идеального партнера. Ну, и понятно, что сейчас все уже ищут просто в интернете. Можно видеть, какого партнера вам нужно. Да? То есть есть люди, которым, ну, вот... Э ну, сейчас я не буду прям говорить, что мы можем сказать, вам, вам только врач нужен, да, или вам только пожарник нужен. Нет, но ну, все равно, какой тип мужчины и хотя бы где он должен, да, потому что врач будет у нас в одном месте указан, а пожарник будет в другом месте указан. Да? Все равно по этому, по этому принципу мы можем распределить тех мужчин, которые там сидят в Тиндре миллионных, да, все равно можно понять, какой тип мужчины, с которым вот, вот прям ваша ваша. Да? Сложные легкие периоды в отношениях, кто прижден, тот вооружен. Не, не бывает отношений, в которых все хорошо, вы прекрасно по знаете. Всегда будут кризисные ситуации, даже с точки зрения психологии. Вот мы с вами это все умеем видеть, мы, мы можем видеть, будет ли развод, мы можем этого избежать. Мы можем даже сделать так, чтобы этого избежать. И в этом же второй же тренинг, то есть я сразу как бы двойную программу продаю, где еще и дети. Дети в астрологической карте, мужчины, женщины, хорошие признаки в женской карте для рождения детей, благоприятные и неблагоприятные периоды для рождения детей, ну и зачатие могут ли быть проблемы с деторождением, какие отношения родителей детей, научитесь в целом консультировать клиентов по детскому вопросу. Вообще цене этого курса вообще нету, наверное, ни одного курса потому что родив ребенка вы можете заложить в его карту все что угодно да? вы можете сделать карту где мама будет долго жителем. а можете родить ребенка где мама умирает в первые 20 лет его жизни Ну, не обязательно она умрет но она может ну, я не знаю болеть все время да? если она дальше будет жить с этим ребенком кстати вот. вы можете заложить в карту ребенка то что он рожден в семье вы еще пока например очень не люди, а у ребенка в карте будет, что у него достаются большие деньги от наследства. Откуда? То есть, значит, вы разбогатите. А можете родить ребенка таким образом, где написано, что ребенок вас разведет с мужем, да? И, например, были такие случаи, когда люди, там, я не знаю, там 15 лет не могли этого ребенка сделать, и вот там наконец суррогатной матерью и то и все. И вот как раз такой ребенок, который разводят родителей, он, он родился, они а разошлись. Все, 15 лет делали этого ребенка. Ценейший курс, ценнейший материал, будем заниматься, тут написано полтора, на самом деле там не меньше двух месяцев, потому что там достаточно много занятий, там с каждой группы по-разному идет, то есть там вместе с практикой у нас будет, наверное, около 15 занятий, и один, и второй курс, ну, может быть, там будет их там 12, может быть, их 18, ну. Вы можете брать в рассрочку по модульная оплата, обратная связь обязательно естественно все у нас прям в личных кабинетах есть связь со мной свидетельство об окончании курса все как всегда. Друзья, вот я прям вам взяла страничку, сколько у нас стоил этот курс. У нас сам по себе курс про отношения стоил 19 тысяч. Если еще и у нас второй курс 24 900, ну и все, практика, как правило, то стоило 27 900. Мы всегда давали скидки. У нас по таким ценам продавалось только уже под, под финал, как правило. Мы давали скидки. И даже тем, кто за полгода проплачивал, и только для своих групп, Обратите внимание, я сейчас вам даю на открытой встрече, да? не для тех, кто уже учился у меня год. Но им я тоже дала, конечно. Ну, не такую большую скидку, как обычно, но дала. Друзья, так вот, если вы сейчас несете предоплату, вы все эти три пакета вместе с практикой, вместе с детьми, вы получаете за 17 900. То есть вам нужно перейти по ссылочке, сделать предоплату в течение 7 дней, и вы уже все, в сентябре месяце, вы придете на наш курс, ну, понятно, что вы там потихонечку можете в рассрочку платить и э, этот курс пройти. Вот сейчас мне, наверное, не дадут соврать, потому что здесь наверняка есть люди, которые этот курс проходили, и даже люди, которые его заказывали очень-очень далеко заранее, э, меньше 18-900 он у нас никогда не стоил. Мы будем, естественно, тоже повышать цену, потому что я в течение лета буду его периодически продавать. Этот курс, естественно, не для новичков совсем, совсем. Вы хотя бы должны хотя бы пройти школу вот у нас для новичков там у Светланы Мостовской. То есть мы не будем, конечно, проходить с вами правила, кто с кем сталкивается, кто с кем нет. Мы уже будем только сам сам жир проходить, да? Что уже дальше из этого вытекает? Будут ли методички? Обязательно. Методички обязательно будут. До, доступ. Спасибо, Светлана, очень хороший вопрос. Друзья, наша школа, чем она, мне кажется, все-таки старается быть ну, номер один. Первое. Мы даем доступ на всю оставшуюся жизнь. У нас нет такого, что через неделю, через месяц мы закрыли. Навсегда. Курс у вас навсегда. Что-то случилось, вы в кабинет можете, там не можете зайти, что-то случилось, написали нам техподдержку, мы всегда посмотрели, что там у вас. Методички обязательно каждому занятию у нас методички это практически конспекты, то есть у нас не просто там методички там с какими тремя иероглифами, да, и десятью картинками. Методички, ну вот на моем на этом курсе это практически конспекты. Но что-то вы там еще можете себе записывать, что-то я объясняю, показываю, но это практически конспекты. Совсем-совсем со новичкам, друзья, если вы сильно хотите на этот курс Попросите у... я сейчас не помню, он у нас, наверное, только прошел или у нас будет. Напишите нам на почту, как нам пройти хотя бы курс для новичков. Вам либо в записи его дадут, либо если он у нас в ближайшее время будет до этого курса, то вы сможете присоединиться. Вот так. Уже оплатила. Спасибо, молодцы. Вот, а, вот. Так что, друзья. И второй еще еще еще две минуты, я ухожу. И второй маленький, маленькая презентация. Просто опять мне сегодня с утра как раз были тут сообщения, что а как найти прогноз на вот этот месяц, на следующий месяц? И я ну, спрашиваю, Лена, мы уже прогноз-то убрали? Она говорит, да уже давно убрали. Я говорю, давай мы сейчас дадим скидку, и чтобы люди могли купить прогноз. Друзья, кто не покупал прогноз на 2022 год? У нас есть прогноз. Понятно, что время прошло уже сколько? С февраля месяца у нас год тигра начинается, февраль, три месяца уже прошло, да? март-апрель три месяца, да? май начался. Но еще, извините, 9 месяцев. Руководство на 500 страниц. В руководстве есть общий прогноз по бадзи, общий прогноз для каждого элемента личности, помесячный прогноз для каждого, божества-помощники на каждый, по фэн-шуй, согревание денежной звезды, ну ладно, вот что-то мы даем, что-то вы впереди можете посмотреть. Рекомендации на каждый месяц по летящим звездам. Переезды в 2022 году вообще для многих, многих актуальны, да? Вталкивание богатства на каждый месяц, активации, там очень много хороших активаций, рассчитанные на каждый месяц благородного человека, переезды а, два раза переезды, да, по каждому направлению, активизация звезды академика для тех, кто сдает сейчас экзамены, вталкивание людей, богатство и счастье на каждый месяц. По цемей, самые сильные активации по цемей. Там все рассчитано. Вы их покупаете каждый месяц. Я не знаю, сколько они там, тысяча две стоят у вас каждый месяц. Здесь вы уже все берете за семь с половиной тысяч на 9 месяцев вперед. Все вот эти, и там будет все, и птица падает в гнездо, зеленый дракон, поворачивает голову, все там уже будет. Здоровье целое, огромное, вообще-то там на 500 страниц, чтобы вы понимали, в электронном виде. Общие тенденции по здоровью, на какие органы обратить внимание, тенденции по здоровью для каждого элемента личности, наказание года, вот про все, что вы спрашиваете, относительно здоровья, как отражается, столкновение года, у кого больше шансов забеременеть в 2022 году, символически звезды рекомендации по сохранению здоровья на 22 год. И выбор, да, там еще большой раздел, хорошие, плохие, дни каждого месяца, периоды ретроградного Меркурия, не без богатства. Бонус, ну урок, конечно, вот этот мастер-класс с ответами вопросами, он уже прошел, но вы можете там написать, в принципе вам его просто записи пришлют, потому что люди, он уже прошел, у нас, когда люди все получили, мы... Где-то в январе его там, в феврале, наверное, проводили, люди задавали вопросы. Ну, вдруг вам что-то тоже будет интересно услышать, у кого какие вопросы. Вот. Так что, друзья, если вам интересно, а, ссылку я вам не дала. Вы можете купить, потому что у меня спрашивали про него. Я вообще Лена попросила, чтобы мы каждый месяц, потому что ну, всегда есть люди, которые. Да, можно ли заплатить из за граница Вы сделайте, пожалуйста, заказ. И напишите, чтобы мы видели заказ, и напишите линии на почту. Э -э, Лена все время там в поисках, да, заплатить можно сто вот, процентов. Но просто я знаю, что там сейчас новые у нас <laughs> варианты еще есть, как это сделать. Так что пишите нам на почту. Лена Пирогова, э -э, продюсер нашей школы, вам на все ответить ответить Так что, друзья, всем, кому нужен прогноз, welcome. Мы, мы, собственно говоря, сделали скидку, то есть все по-честному. Вы получаете мой 3 месяца от, от минусовали. Вот, какая у нас там скидка? Чуть прям большая, у нас там скидка получилась. Да? Мы от минусовали эти три месяца и э, на 9 месяцев еще впереди. То есть сейчас самое время им пользоваться в разгар. Мы все время, знаете... Продаем. Сейчас мы уже сентября начнем продавать прогноз на следующий год. А почему мы не продаем действующий, вот я не понимаю. Хотя он вроде бы намного нужнее, да? люди почему-то все время любят вперед покупать. А сейчас как жить? Вот у многих же вопросов. Друзья, я очень рада была с вами сегодня увидеться. Сейчас выходит. Спасибо, что вы дождались нашу Татьяну. Татьяна, выходи. Татьяна, если ты здесь, вы переходите, пожалуйста, по ссылочке, кому нужен прогноз, кому кто хочет ко мне пойти на мой, по семье, браку и детям, удивление, приходите, делайте предзаказ.